Hallo Guten Tag Aber Sie suchen Arbeit? Sind sie Ivan? Ivan? Ja. Ich verstehe Sie nicht. Speak you English? Vater. Vater angerufen. Ah, Ihr Vater hat angerufen. Ja, kommen Sie rein. Ja, stimmt. Я чё, в Германии. Какого хрена ты спишь? Вставай у нас потом. Вытаскивай свои затычки в душей и в ванну! Потом Снимай кофту! Кофту снимай! Все в воде дома, она спит на ушиках в на Мама, матом. Чего ты стоишь? Что ты стоишь? Мама, мама, чего ты стоишь? Быстрее вызывай сосательную службу. Какая сосательная служба? У меня помада уплыла, я не могу ее найти. Мама, какая, блин, помада, какая помада? Вера. Вон, я только колпачок нашла от нее. А По-моему, блядь. Мама, вантус, вантус тащи, вантус. Мама, вантус, вантус, вантус, слушай, вантус. Доча, какой вантус? Да бабка заходила, принесла нам везде там. Что за вантус? А это что такое? Что это за? Это что-то, что-то не делать надо вообще, а? Куда? Непонятный ну, не звук, что мне нужно сделать, надо позвонить отцу. Алло? I'm Карин, Карин. Алло, Карин. Алло, Красовица. Тут включилась. У меня тут такое дело. У нас вам уже такие вот. Мне нужна твоя помощь. Кран выключи, все. <соскот> кран закрой. Просто выключить кран? Доз. <смех> все, я не могу, это какой-то кошмар. Нужно срочно звонить отцу. Где мой телефон? Где? Алло, милый? Привет, привет, привет. Ну я все, птичка в гнезде, на место прибыл. Да, все, устроился, мне здесь выделили комнатку. Тут буду пока подрабатывать по дому, по хозяйству. У них ш... свой ш... швейный цех есть. Но ну, мне отец рассказывал, он звонил, когда по телефону, э, да, говорил, что просто по дому нужно помочь. Дочь, дочь у него живет одна с двумя детьми. Что? Хочу тебе сказать, чтобы ты не переживала, все. Муж или бизнесмен у нее мотается всегда по миру, или у него времени нет, или они что-то там у них неполадки, я не знаю, я полностью не вдавался в подробности, все, дали телефон, прозвонил, дали адрес, приехал, все, первый контакт уже был, познакомились. Ну У нас тут беда, мы затопили соседей, мне нужна твоя помощь. Я постараюсь взять аванс. Аванс. Я не постараюсь, я возьму аванс. Скажу, мне надо срочно деньги. У нас есть аванс? Сейчас пойду умойсь, поброюсь. И тогда завтра уже созвонимся, хорошо? Потом? Все, я с вами. Я с тобой. Понятно. Ладно, давай, удачи. Так, все, ну мне тут нравится все. На самом деле, Ай, помыться надо уже. Фух. Так, сейчас пойду помоюсь. Доброюсь, это уже непонятно, как выгляжу. И Все, так, мне здесь нравится, все, комнатка, чуть порядок на, на виду, а так, не знаю, все нравится. Все нравится. Ну все. Завтра. Завтра подъем у меня будет в 6 утра. В 6 утра подъем. Надо записать себе в телефон в 6 утра подъем. Надо полы помыть. Полы помыть, ⁇ -мо ⁇ одну службу вызывали, хотели. Не знаю, просто куда нам деваться. Аванс? Какой аванс? Аванс? У тебя есть аванс? аванс.